моя любимая рабочая колымага я кстати этого никогда не говорил вы написали не согласны но я с вами согласен хорошо я задаю вам встречный вопрос так ты подлец подонок ты же ничего не разбираешься я могу купить э, там 100 метров такой пвх сделать из нее озеро и через 20 лет вам скажу привет друзья меня зовут костя юдин я ландшафтный архитектор сегодня сейчас данную минуту, данную секунду, я хочу ответить на ваши вопросы, которые вы задавали мне в комментариях. ну что ж, поехали. красиво. какой мощности насос? сколько литров он выдает в час? насос 38 кубов в час дает при подъеме 0, да? то есть, соответственно, при более высоком подъеме он меньше будет выдавать. мощность 700 ватт. Лексус. Да, Лексус. Моя любимая рабочая колымага. Купил давно. Работает безотказно. Ирина, Ирина. Не согласна, что растения нужно выбирать только с художественной точки зрения. Я, кстати, этого никогда не говорил. Это, наверное, было на семинаре на каком-то. Или на какой-то вечеринке, может быть, я говорил, что что растение нужно выбирать только с художественной точки зрения все характеристики чтобы правильно его посадить да, видела много рок где растения посажены безграмотно вот так с картинки потом все разрастается зарастает душит одно, другое да конечно согласен получается хаос который трудно содержать сад Должен состоять из неприхотливых растений, а это тоже знание и, и так далее. Согласен и с этим, да, нужно думать э, про будущее, как они вырастут. Так что без знаний о растении ничего не получится. Все это учитывается на стадии проектирования. Собственно говоря, вы написали не согласны, но я с вами согласен. Просто в целом происходит как: что хочется сразу показать картинку, продаются, допустим, там маленькие кусочки можжевельника да, а ты хочешь сразу показать зеленое пятно. Они а как огород сажать. И ты начинаешь чистить, сильно рассаживать. Бывают растения разные, не сочетающиеся друг с другом, да, хочется посадить вместе для картинки. Согласен, ну, конечно же, нужно применять, ну, меры, да, то есть нужно понимать, что будет дальше, вот. Понятно, что если разные кислотности грунта, нужно такие, такие зоны отделять друг от друга. Но, с другой стороны, сажать в шахматном порядке, так, как это делают, допустим, там, ну, к примеру, в питомниках, на участке, где ты хочешь создать картинку, дизайн, тоже не нужно. Пускай растения тоже поборются друг с другом. Ну, конечно, интересно, когда картинка развивается. Я не знаю, но ну, можно болтать просто об этом бесконечно. Делайте, как считаете нужным. Эксперименты, опыт, да, что получится. Да, давайте попробуем, а потом посмотрим через пару лет, что получится, да. Мы же не знаем, да, ни у кого не спросишь, надо попробовать. Нормально. Лев Кут, Олег, Константин. А все-таки чем вы красите камни или бетон снаружи? Просто у меня проблема. Есть много песчаного хрупкого камня и нужно чем-то укрепить. Ну, смотрите. По поводу покраски. У меня было множество экспериментов по покраске камней. Я разными способами красил. Один из таких способов это фасадная краска. Ее недостаток в том, что она блестит сильно и забивает поры. И плохо такие скалы зарастают растений Но зато такая скала более прочная, более крепкая. Можно в, обыч, в обычный э, ну, цементный раствор домешать много специального красителя для цемента. И таким вот растворчиком прокрашивать. Вот. Это будет тусклый, конечно, цвет. Вот. Но если кисточкой там разные, вот делать я палитру из разных красок, из разных цветов. Вот. Можно немножечко так подребить камни и очень-очень будет, очень-очень будет симпатично смотреться. Есть вариант прокрашивать белым цементом. То есть, допустим, вот вы берете, покупаете белый цемент, если вы хотите белый камень создать, покупаете белый цемент и красите прямо белым цементом. Это тоже хороший вариант. Вот. У каждого есть свои недостатки, свои, свои причины это использовать. Если цементом прокрашивать, он съедает вот именно фактурность и Камень становится более такой гладкий, как морской больше даже похож. Есть еще один способ. Можно вообще камень не красить. А смачивать питательными растворами. То есть, постоянно поливать питательными растворами. Ну, например, если это затемненный участок, можно поливать его ну, так закисленным раствором. Смесь торфа с кефиром, с мхом, с травой какой-то. Да? То есть, вы поливаете постоянно, и, и потом начинает камень чуть-чуть подзарастать. Это тоже интересно тот же вариант. Короче, что я хочу сказать? Каждый раз сталкиваешься с тем, что хочется сделать что-то новое и попробовать что-то новое. Иногда получается лучше, иногда хуже. Песчаный хрупкий камень, понимаете, если он сыпется, то его особо так не, ничем не укрепишь, разве что раствором цементным да, цементным раствором или можно э, цементным молочком, то есть сделать жидненький цементный раствор, такой прокрасить вот в принципе можно вот так укрепить это вот вопрос на который ну, не, нельзя отдать ответ который понравится скажем тому кто спрашивает часто задаются вопросы как мне сделать водоем у меня там два метра я говорю вот то-то и то-то сделайте тут же у меня приходит ответ допустим да так у меня же там береза упала ну или там или там уже у меня же там родники примеру ну ребята ну понятно что у вас родники э, но откуда я знаю об этом -то? я считаю что у вас нет родников или нету там какого то элемента понимаете то есть получит человек пользу от этого или нет это уже второй вопрос алексей федотов здравствуйте помогите подобрать насос для скиммера пруд 5 на 5 хорошо я задаю вам встречный вопрос какой у вас скиммер люблю ваш канал благодаря вам решилось сделать на участке водоем ручей и водопад все уже в процессе но вопрос который меня мучает это чем изолировать пруд только бутылка учук я понимаю что сейчас отвечая на этот вопрос от меня отпишутся сразу же 100 подписчиков поставщиков пвх пленки сразу отписались только бутылка Учук так сразу отписались все кто под поставляет другой материал и такие знаешь дизлайки такие знаешь коми да так ты подлец подонок ты же ничего не разбираешься какая ситуация раньше я пользовался много ПВХ-пленкой. Самые древние мои водоемы, которым уже там по 20 лет, бутилка-учук стоит, ПВХ-пленка не стоит. Вот вся разлезлась. Я в одиннадцатом году делал водоем, и вот есть клиент, который, он говорит, Костя, я все понимаю, я готов заплатить за полную переделку моего пруда. Все переделайте, положите бутылку учук С ним не так легко работать на самом деле. И у него есть свои недостатки. Понимаете? Он-то тянется, хорошо тянется, но он легко рвется. Он, если где-то ножом его резанешь, он может просто весь полезть. Ее, когда укладывают, надо вычищать края, борта, там надо смотреть, песочком просыпать, чтобы ничего ее не продавило. Потом геотекстиль же, кроме бут бутылки геотекстиль же укладывается. Потом еще один геотекстиль сверху. Потом защитный бетонный слой укладывается. Вот такая ситуация. Но... Я пользуюсь этим. Пользуюсь бутылкой щуком. Именно по этой причине. Понимаете, ПВХ, э, она с, с возрастом, она дубеет. Даже самая крутая, крутейшая, прикрутейшая ПВХ, она все равно жестковатая становится такая, знаете. И на морозе она тоже твердая становится. Вот она, она в холоде, она становится твердая. Она может создать уже ПВХ там такую крутую, ответьте мне в комментариях. Если считаете, кто-то читает мой вопрос и считает, что создали супер-пупер ПВХ, которая супер-пупер крутая и все, и вы считаете, что это все там надежно, навечно, то я могу купить э, там 100 метров такой ПВХ, сделать из нее озеро и через 20 лет вам скажу опять, мой, мой, мой опыт. Мой опыт будет известен там, через 20 лет. Друзья, спасибо за внимание. Я смотрю, пробка рассосалась. Мы ускорились. Мы рвемся, несемся вперед. Делаем классные ландшафтные парки, сады. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И, ребята, до новых встреч. Пока. С вами был Костя Юдин. Ваш ландшафтный архитектор. А, ну и задавайте мне еще вопросы, потому что надо чем-то заниматься вот такое вот время за рулем.